вас лечил Иванов. Ну понятно, вообще странно, что мы до сих пор еще живут. Так, нам надо громче говорить. Так. За 100 тысяч рублей сейчас вы готовы работать 2-3 месяца. А еще бухгалтер будет работать за эти деньги? А ну как бы если нет бухгалтера, то значит налоги не платится, значит компания дать нервничать, ну как бы есть выводы, которые нам дает эта цена. Любая бригада, которая вам начинает истерить о том, что дайте сначала денег, дайте денег. Если не берут, вот у вас древесина естественной влажности, там вся эта влага есть, они напихали вам утеплитель, закрыли этими парализационными пленками, ветрового защиту, все поставили и создали вам просто запертый пирог. И когда у вас естественная влажность из дерева она начинает выходить разным путем, она не может выйти, потому что она в парнике, она в теплице находится медленно, начинает распространять и гнить грибок на само же это дерево. Требуйте деньги назад, вот прямо на первом же этапе.